На озере нашли мертвую девушку. Вытащил его у нее из спины. Вы имеете дело с акулой, с бычьей акулой. Да не глупитый. Все знают, что акулы не живут в пресной воде. Надо закрыть гребаное озеро. Иди и убей эту тварь. Этот город все стойко переживет. Никих кошек, акул. Но только один человек возьмет ответственность за это. Выйди из воды! Давай, надо идти! Уже почти дошли. Стреляй! Тихое озеро.